Каждому хочется получать медицинские услуги высокого качества по приемлемым ценам. Даже самые простые процедуры, такие как постановка капельницы или забор крови, должны проводиться в правильных условиях. В процедурном кабинете Best Clinic на Красносельской мы создали уютную атмосферу. Наши медсестры смогут произвести забор крови так, что вы не ощутите дискомфорта во время укола. А если необходимо поставить капельницу, то на протяжении всей процедуры вы можете пользоваться бесплатным доступом к Wi-Fi. Мы ответственно подходим к соблюдению медицинских стандартов и проводим все манипуляции в строгом соответствии с правилами Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения. Доверьте свое здоровье Специалистам Best Clinic на Красносельской. Чтобы заказать звонок администратора, нажмите на эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Тоже по рекомендации обратился в Best Clinic. Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит. Быстрая помощь. Великолепная команда врачей